После этой мощной медитации на привлекательность ты станешь магнитом для других людей. Просто смотри и открой в себе мощную энергию притяжения и привлекательности. Как же работает эта медитация? Это простой метод, который работает. Насилие твоих мыслей и силе подсознания. Видео настраивает твои мысли, повышает твои вибрации и программирует тебя на любовь, сексуальность, красоту и привлекательность. Когда ты произносишь слух аффирмации из видео, ты программируешь свое подсознание. То, что мы закладываем в свое подсознание, то и притягиваем свою жизнь. Данное видео поможет тебе запрограммировать на привлекательность, красоту, сексуальность и любовь. Ты станешь магнитом для всех людей. Медитация также поможет, если ты хочешь влюбить себя мужчину или понравиться женщине. Очень важно, чтобы все сработало, поддержать видео. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк и оставьте комментарий. Моя красота сияет изнутри. Часто задают вопросы, когда же ждать результата. Через сколько программа начнет работать? Работать начнет уже после первого сеанса. Ты почувствуешь прилив энергии, позитивные вибрации, настроение поднимется, с каждым днем после просмотра ты будешь замечать, замечать, как эффект усиливается. Твоя жизнь начнет меняться к лучшему. Ты будешь притягивать положительные события, обстоятельства и людей. Сколько же раз смотреть медитацию одного или двух раз в день будет достаточно – Смотреть обязательно 21 день. Именно столько нужно, чтобы отложилось подсознание. Как же усилить и ускорить эффект? Внимательно смотрите и слушайте видео до конца. Четко произносите аффирмации за мной и желательно слушайте в наушниках. Наушники позволяют полностью погрузиться в программу, так как музыка специально подобрана для данного ролика. Она излучает положительные вибрации, которые влияют на тебя. Ты прекрасный человек. Я самый лучший человек. Сконцентрируйтесь на себе. Загляните внутрь себя. Представьте, будто вы летите в космическом пространстве. Сделайте глубокий вдох и выдох внутрь себя. Представляйте, как вы летите в космическом пространстве. Представьте, что вы легкий луч света из чистой энергии. Вы сияете и светитесь. Вас сейчас абсолютно ничего не беспокоит. она Вам внутри тепло, уютно и хорошо. Вы сияете светом. Вы сияете любовью и добром. Вы просто безмятежный луч света который излучает из себя свет, луч, который накапливает мощную энергию. Вы впитываете мощную чистую энергию в себя. Прямо сияете. Ваша энергия растет. С каждой секундой ощутите, как энергия растет. Все сильнее и сильнее она растет в вас, зажигая вас изнутри. Вы светитесь, вы сияете. А теперь повторяйте слово. Я мощный источник света. Я мощный источник света. Я мощный источник света. Во мне мощная чистая энергия. Во мне мощная чистая энергия. Я выбираю красоту и привлекательность. Я выбираю красоту и привлекательность. Я чувствую себя прекрасно в своем теле. Я чувствую себя прекрасно в своем теле. Моя красота сияет изнутри. Моя красота сияет изнутри. Я наслаждаюсь жизнью и внутренней гармонией. Я наслаждаюсь жизнью и внутренней гармонии, я становлюсь позитивнее и красивее в глазах других, я становлюсь позитивнее и красивее в глазах других, я красивый и великолепный луч света, который сияет изнутри, я заслуживаю только самого лучшего. Я заслуживаю только самое лучшее, мое тело в лучшей форме, я красивая, гармоничная и спокойная, я люблю себя и забочусь о себе, я люблю себя и забочусь о себе, я отношусь тепло к себе и людям вокруг меня. Я чувствую внутри тепло, свет и любовь. Мне нравится, как я выгляжу, мне нравится то, что я чувствую. Я обладаю красивым и привлекательным телом, от моего тела исходит сияние. Я уверена в своей красоте. Я знаю, что я красивая. Я наслаждаюсь своей красотой. Она меня радует. Я наслаждаюсь вниманием людей. Люди с каждым днем обращают внимание на меня все больше и больше. Люди видят во мне источник красоты и добра. Ведь я сияю светом, любовью и теплом. Я прекрасна. Я прекрасна. Я прекрасна. Как изнутри, так и снаружи у меня красивое лицо, тело и душа, я сексуальная, я притягательная, я оргазмичная, мне комфортно быть собой, Я на 100% уверена в себе, в своей красоте, в своей любви, в своем сиянии. Я забочусь о себе, в моем уме и теле. Я всегда помню, что я свечу с любовью, светом и теплом. Я отношусь к себе с уважением с любовью и заботой. Мой внешний вид под моим контролем. Какой я хочу себя видеть, такой я и вижу себя. Я люблю каждую часть своего физического тела и внутреннего тела. Каждый человек наполняет мое сердце теплом, а я излучаю свет и тепло, люди это чувствуют. Мне нравится быть в окружении любящих людей, ведь я их люблю и они меня любят. Я вижу в других внутреннюю красоту, я вижу ихнюю душу, я вижу их сияние. Моя жизнь богата на глубокие и теплые отношения. Я ко всем людям отношусь теплом и любовью. Я ценю свое время с другими, а они ценят меня. Я благодарна за людей, которые окружают меня. Они благодарны за общение со мной, что знают меня. Люди радуются, когда видят меня. Я благодарю Вселенную и Господа Отца Небесного за мою жизнь. Я могу все.